Ребят, всем, во-первых, здорово, я создал свой публичный канал, он называется Китамура Кунгейм. Если что, в Телеграме будет ссылка на него, если я, конечно, его найду. Так, извиняюсь, ребятки, кое-что надо сделать. Так, ну да, у меня что у меня Телеграм на Компус 0, потому что, ну, реально... я знаю что я должен сделать я ну публичный канал вот иван тому ракун гейм если хотите подписывайтесь если не хотите не подписывайтесь я геймер вот один подписчик это я и все ссылка на канал будет в описании на это да ну и все публичный канал публичный потому что он публичный так Z X C F Так, не может быть Одним из главных букв Z, X, C Не может быть короче Пяти символов Так Эх, ладно, ладно, ладно, ладно. Буду так. 555. 365. 365. 365. А, блин, точно. У меня же, ладно, YouTube уд... э... анимешный акбар удалим, потому что ну. гейм ого, во. вот, ребят, вот создал свой канал, новый каналчик, во-первых, и во-вторых. Вот, я ссылку на вас оставлю, ссылку на телеграм, на этот аккаунт оставлю в описании, чтобы вы подписывались, так скажем. Ну, а потом, ну, а потом там будут выходить новости, связанные со мной и видеоигры, которые я буду проходить. А я буду, буду реально много в них играть, поэтому давайте...